Лицей имени Николая Лобачевского Казанского федерального университета для своих учеников 14 февраля устроил настоящий праздник. В День всех влюбленных в лицее прошел ставшую уже традицию конкурса английской песни «Золотой мандарин». Участие в конкурсе принимали ученики 7 по 11 классы. Цель ребят выступить перед жюри и покорить их своим талантом, причем не только вокальным, но и умением играть на музыкальных инструментах. Хочу сказать, что а, этот конкурс мне очень-очень нравится, он приносит такую а, приятную атмосферу а, в чудесный день, а, День влюбленных, и мы подготовили очень хороший номер с классом. Песню мы подготовили Imagine Dragons, песня называется Demons. Вот, мы пели всем классом, очень-очень старались, а, надеемся, что жюри оценит наш номер. И мы обязательно После почти месяца репетиции ученики могут вздохнуть спокойно, ведь результаты уже объявлены, а эмоции получены. А самое главное, что в такой форме лицеисты дополнительно учат английский язык. Олег кашна Роман Самарин, Ленардо Влетьяров, Универньюз.